Всем привет на Зона Гейм, и мы начинаем. Смотрите в этом выпуске. Гассер Нью Йорк для Android и iOS подал признаки жизни, Need for Speed Mobile, Fortnite, запуск музыкального лейбла от PUBG Mobile, а новый Free Fire зашел в Play Market и сразу вышел, релиз долгожданной игры для телефонов Frozen City, обновление онлайн RP, Черепашки Ниндзя теперь на смартфонах, парочка новых игр и многое другое. Зона Гейм. Канал о мобильных играх. Подпишись! Расскажите, как теперь в России покупать донат? Не проходят карточки. Если не можете задонатить в любимую игру или хотите продать старый аккаунт, тогда сделайте это на playrock.com. Playrock.com это маркетплейс игровых товаров и услуг, где более 200 игр и приложений, регулярные скидки и всегда выгодные цены. Как это работает? Все просто. Покупка происходит в пару кликов. Регистрация через ВКонтакте или Google. Оплачивайте с банковской карты или Киви кошелька. И после покупки вы получите инструкцию по получению товара и уважения вас откроется час продавцом. Каждая сделка защищена. Продавец не получит оплату, пока вы не подтвердите получение товара. А если вдруг возникнет проблема, круглосуточная живая поддержка придет на помощь в любое время. Помимо того, что вы можете приобрести огромный ассортимент товаров, вы также можете зарабатывать реальные деньги, продавая свои товары или услуги на сайте. Сотни тысяч игроков уже воспользовались маркетплейсом PlayRock. Более 400 тысяч отзывов, оставленных реальными людьми после покупки. Поэтому покупая Продавайте игровые товары по выгодным ценам на playrock.com. Ссылку оставим в описании под видео. Игровое подразделение PUBG Mobile объявило о запуске своего собственного музыкального лейбла под названием Beat Drop. Это поможет не только создавать для игры прекрасную музыку, но и привлекать к проекту разных исполнителей по условиям самого Beat Drop. Теперь же авторы проекта обещают PUBG Mobile получать не только удовольствие от самой игры, но и от музыкального сопровождения. Посмотрим, что из этого получится. На iOS вышла новая игра под названием Rockers Iceland. Это сюжетная игра с прекрасными визуальными эффектами, в котором необходимо следовать за подростком, чтобы помочь спасти заколдованный остров от разрушений. Разработчики обещают увлекательные и в то же время сложные головоломки красочных персонажей, которые будут встречаться на нашем пути и удивительную историю. Русскому языку в игре быть, а еще сильной стороной в игре является музыка легкая, мелодичная, волшебная. Не упустите возможность поиграть. Здорово, спасибо за ролик. Что у тебя здесь? Дискордом, пишет ошибка в ссылке. Был Discord, но не прижился. Теперь мы общаемся в Telegram. Добавляйтесь. Помните, мы рассказывали про игру Sigma Battle Royale. Так вот, она вышла в Google Play и ее практически моментально заблокировали. Да-да, по той причине, что она является чуть ли не копией Free Fire. Вообще игра сама по себе наделала много шумихи. И теперь маркет пополнила сотнями клонами, дабы нажиться на доверчивых игроках. Визуально все схоже с оригиналом, а вот подача иная, что не дает права Google удалить подделки. Че там по Warzone, когда регионы новые? Говорят, что совсем скоро откроют доступ для Канады. Дэнчик, зрители просят рассказывать новости веселее. Можешь? Ну, давай попробую. После успеха на ПК игра Ютуберс Лайф 2 врывается на мобильке. Создаем свой YouTube канал, участвуем в разных мероприятиях, создаем контент, зарабатываем на рекламе и все, и в жизни. Не получилось вести канал в реальности, и там у вас ни хрена не получится. А еще появилась возможность встречаться с разными популярными блогерами. С ненастоящими, естественно. Зуноги на тусовку не позвали. грустно, нет, весело. О нет, больше так не делай. Четкое видео. Красивые глаза. Ага, крестики. Новогодние праздники продолжаются. В мобильной игре онлайн-рп последнее обновление продлится до 5 февраля. Напомним, обновление принесло в игру новогоднюю атмосферу, снежные тематические декорации были добавлены во все уголки огромной карты, добавились новые локации и немалая порция интересных новогодних заданий. Кто не знает, онлайн-рп это мобильная игра уровня GTA 5 онлайн, но только для мобильных устройств. Там все как в жизни: большой открытый мир, повседневные дела, ежедневные задания, магазины, богатые автопарки, море и веселье как для одиночной игры, так и с друзьями. Игры нет в маркете, поэтому кому интересно, просто отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке, которая указана под видео. Скачайте установщик и дождитесь установки игры. А если выберете второй сервер Флорида и воспользуйтесь промокодом ZonaGame, то получите в подарок 120 тысяч игровой валюты и премиальный автомобиль. А если захотите, то и меня там найдете. состоялся релиз игры frozen city в ней мы выступаем в роли выживших суть в том что они находят разрушенное поселение с горящим по центру костром После этого костра и принято решение начать разворачивать поселение одни рубят деревья другие занимаются иными работами к примеру строить дома создается производственная цепочкой и глазом не успеть моргнуть как спустя небольшое время на этом же месте появится огромный город игра бесплатная поэтому качать ее немедленно уже скачал и играю Появилась информация о Гастер Нью-Йорк. На Многострадальная игра, которую обещали выпустить в 2022 году, обрела приблизительную дату выхода, а точнее только месяц – июнь 2023 года. Геймлофт в этот раз замахнулся не на пародию, а чуть ли не на копию GTA для телефона. Помимо крутой графики, игрокам станет доступен бесшовный открытый мир, тачки с возможностью угона, добротная физика, продолжительный сюжетный режим и веселье в онлайн на уровне GTA 5. Появились и требования, они перед вами, жмем пробел. Зона гейм, хочу попасть в видео. Заметь, пожалуйста. Заметил? В прошлом году для консолей и ПК вышли черепашки-ниндзя, выполненные в 8-битном стиле. Разработчики задали целью передать дух 90-х и порадовать всех, кто застал эру Сюбр и Дэнди. Теперь же игра вышла для мобильных устройств. Динамичная, юмористичная, разнообразная и на несколько часов игра уже ждет вас в маркетах. Играть обязательно. Мне игра понравилась и если кто помнит, делал на нее даже стрим. Покажи лицо и будет миллион подписчиков 100% Или сначала миллион подписчиков, а потом покажу лицо, а за два еще что-нибудь покажу. Игра Avatar Generations про мальчика со стрелкой на лбу, который управляет стихиями, теперь на открытом тестировании. Из мобильной игры Fortnite удалили молот Shockwave Hammer. Причина – баги, которые позволяют игрокам играть нечестно. Когда вернуть, не знаю. По интернету стал гулять АПК-установщик для игры Need Speed Mobile Online. В среднем на установку игры уходит до 3 часов, а вот запустить игру никому так и не удалось. Напоминаем, игра находится в Китае на тестировании, и отбор тестировщиков закончился в ноябре. Попасть в игру нереально, поэтому продолжаем ждать. Если хотите узнать все последние новости о Need for Speed Mobile, посмотрите наш предыдущий ролик или добавляйтесь в наши группы, посвященные этой игре. Все ссылки под видео. На этом у нас все. Не прощаемся и скоро увидимся на Зона Гейм.